Добрый день! Следующую серию выступлений подготовила Ирина Коткова, инженер отдела внедрения компании «Инфострой». В своих выступлениях Ирина расскажет и покажет в программе нововведение в комплексе А0, реализованных версии 2.8. Расширение операции «Разделить строку по объему» на версии 2.8 комплекса А0. Назначение операции. Если по строке локальной сметы более одного исполнителя – Данная операция позволяет выделить объемы для каждого исполнителя. На версии 2.8 операция «Разделить строку по объему» учитывает выполнение объема. То есть если по строке было выполнение, то для деления доступен только тот объем строки, который не был еще выполнен. Также на версии 2.8 добавлено, что если строка в объеме имеет формулу, то данная формула не сбрасывается бесследно, а сохраняется в комментарии номер 4 к строке. Причем как старой строки, которая остается, и новой строки, для которой вы выделяете объем. Если у строки есть связанные с ней материалы, то есть неучтенные материалы, то у новой строки типа «работа» будет вы, будут выделены те же материалы в той же пропорции по объемах. Если локальная смета имеет тип «утвержденная», «неутвержденная» или «предварительная», то для выполнения операции должно быть заполнено более номер ЗАК. Если строка локальной сметы, то есть если вы используете модуль исполнения, и строка локальной сметы вошла в локальную смету исполнения, то для доступности запуска операции необходимо эти строки отметить для корректировки. Так, посмотрим на примеры. Первый вариант – это когда строка локальной сметы еще не была выполнена, и по ней даже еще не назначен исполнитель. Для того, чтобы вызвать операцию, надо встать на строку и вызвать пункт меню «Правка. Разделить строку по объему». Обратите внимание, что изменилась форма для ввода объема новой строки. Первое, на что хочу обратить внимание, что все расчеты выполняются по значению объема сметопечатной. Итак, новая форма ввода объема для новой строки разделена на две части верхняя часть это объем текущей строки то есть поле до разделения это именно тот объем который имеет сейчас строка вот мы видим 0,005 после разделения после разделения это поле учитывает значение выполненных объемов если выполнения не было на строке как в нашем случае даже еще исполнитель не назначен что после разделения здесь стоит 0. То есть это тот минимальный объем, который должен остаться на данной строке, если было выполнение. Выполнения не было, значит здесь 0. Следующее поле во второй части это доступный для разделения объем. Поскольку по строке не было выполнения, то весь объем строки доступен для разделения. То есть мы можем весь объем строки перенести на новую. Строку. По умолчанию в поле «Объем новой строки» пишется именно максимальный доступный объем для разделения. Итак, вводим 0.03. Видим, после ввода нового значения у нас изменилось значение в поле «После разделения». То есть оно автоматически рассчитывает то значение, которое будет на этой строке после разделения. 0, 0, на новой будет 0.03. На старой строке у нас осталось 0.02. И новая выделенная строка, она встает над старой строкой. У нее будет 0.03. На вкладке «Комментарий», в поле «Комментарий номер 4» у нас сохраняется значение столбца «Объем» по смете, то есть не печатный объем, а объем по смете в натуральных единицах, до разделения, то есть на старой строке мы видим в комментарии номер 4, 5, то что было до разделения, и на новой строке мы видим тоже значение 5, которое было в столбце смета на строке до разделения. Если строка то есть объем строки рассчитывается по формуле, то после разделения строки в комментарии номер 4 сохранится формула. Давайте посмотрим. Разделить строку по объему. Выражение для объема строки будет скопировано в комментарии номер 4. То есть формула не теряется, расчета объема, она сохраняется. То есть введем здесь 0,06, то есть это объем новой строки. Видим, что у нас после разделения сразу же пересчиталось, как и на предыдущей строке, стало 0,02. Нажимаем ОК. Видим старая строка 0,02. На ней осталось в комментарии номер четыре выражение расчета объема. И на новой строке с объемом 0,06 мы также видим, что осталась формула расчета объема. Напоминаю, что формула расчета объема A0 вводится в поле смета. Соответственно, здесь сохраняется значение формула расчета объема натуральных единиц. Следующий вариант, при котором может применяться операция разделить строку по объему, это когда на строку уже назначен исполнитель, но она еще не выполнялась. Тогда выполнение операции ничем не отличается от выполнения операции, когда исполнитель не назначен. Следующий третий вариант. Когда на строку назначен исполнитель и по ней уже есть выполнение. То есть по ней уже созданы акты. Давайте посмотрим. У нас есть строка, по которой... У нас есть выполнение. Это можно посмотреть во вкладке выполнение. Итак, по данной строке выполненные объемы. У нас есть два акта и выполненные объемы 3000 и 1500. Обращаю внимание, что расчет во вкладке выполнения расчет объема идет в натуральных единицах, то есть по столбцу объем смета. Итак, у нас по смете 10 000, объем строки выполнено половиной тысячи и остаток половиной тысячи. Посмотрим, как выполнение у нас учитывается при выполнении операции разделить строку по объему. Напоминаю, что в форме разделения строки у нас учитывается объем сметы печати. Итак, у нас на строке 10. После разделения нас должно остаться минимум четыре с половиной. Это то, что у нас выполнено. То есть у нас четыре с половиной выполнено. Значит, доступно для выделения на новую строку тот остаток, который остался от выполнения, то есть пять с половиной. Вот мы его видим. Доступный объем пять с половиной. Он же у нас автоматом копируется объем новой строки. Если мы на новую строку хотим выделить меньше, например 5, то у нас после разделения должно остаться 5. Допустим, на новую строку мы выделяем 3. После разделения у нас останется 7. Мы выделили на новую строку 3. После разделения осталось 7. В поле комментарий мы видим 10 тысяч. То есть 10 это по столбцу объем смета, тот объем, который был на этой строке до разделения. Рассмотрим следующий пример. Строка типа работа имеет связанный материал, не учтенный материал. рассматриваем вариант, когда по этой строке выполнения еще не было. То есть вкладка выполнения пустая, «Акты не созданы». Мы хотим разделить строку «Работа». Вызываем пункт «Меню» и выделяем на новую строку допустим 8. У нас пересчиталось, после разделения должно быть 12, на новой строке должно быть 8. На строке связанного неучтенного материала у нас в данный момент 3. Делим строку работов Вот она у нас разделилась, 8 и 12. И строка неучтенного материала у нас тоже разделилась в том же соотношении. итак Переходим к следующему примеру. Все предыдущие примеры мы рассматривали для Типа сметы обычная. Теперь давайте рассмотрим вариант, когда смета имеет тип утвержденная, неутвержденная или предварительная. Допустим, пусть у нас смета будет неутвержденная. Так, строка. По ней не было выполнения. На нее назначен уже исполнитель, и нам нужно выделить объем на другого исполнителя. Для того, чтобы выполнить операцию, должно быть заполнено поле «Номер за Если у нас поле не заполнено, то операция невозможна, так как не указан номер заказчика. Итак, чтобы заполнить номер заказчика, самое простое, можно вызвать операцию, номер по смете заказчика копировать из основ. После этого операция будет доступна. Итак, вводим объем новой строки, допустим, 3. Окей. Обращаю внимание, что при заполненном номере заказчика, в заполненном поле номер ЗАК, после разделения строки новая строка имеет то же значение номер ЗАК. Номер ЗАГ – это тот номер строки, который был у первоначальной строки. Если мы продолжим деление и дальше, допустим, у следующей выделенной строки на еще одного исполнителя будет тоже значение номер ЗАГ. То есть мы всегда можем проследить, из какой строки появились выделенные объемы, из какого номера строки. Рассмотрим следующий вариант. Следующий вариант это когда используется при работе модуль исполнения. Модуль исполнения, тип сметы должен быть обязательно утвержденный, неутвержденный или предварительно. В данном случае у нас предварительно. Поле номер закона заполнено. И данная строка у нас вошла в локальную смету типа исполнения, то есть значение поля lsisp у нас стоит галочка. Для того, чтобы разделить по объему строку, которая используется в модуле исполнения, необходимо эту строку отметить для корректировки. Если мы сейчас попытаемся вызвать операцию разделить строку по объему, то у нас ничего не произойдет. Для того, чтобы проследить, что строка отмечена для корректировки, нужно отобразить столбец ЛСК и вызвать групповую операцию «Отметить строки для корректировки». Значение поля ЛСК у нас равно ЛСК, то есть данная строка готова для корректировки. Теперь мы можем вызвать операцию «Правка разделить строку по объему». Итак, мы видим, что у нас не весь объем строки доступен для разделения, потому что по данной строке у нас было выполнение модуля исполнения. Давайте проверим. Переходим в модуль исполнения, находим эту же смету 27 минут, Проверяем объем строки в исполнения тоже равен 3. Так смотрим, у нас есть один акт. При, опер, при выполнении операции разделить строку по объему учитываются выполнения по КС-2 типа реализации участка. Смотрим объем выполнения. Объем выполнения у нас 0,8 по смете у нас 3, выпол выполнено 0.8 2 и 2 остаток переходим в сметы открываем нашу смету и вызываем строку разделить строку по объему операцию разделить строку по объему итак после разделения у нас должен остаться тот объем, который учтен в КС-2 типа реализации участка. Как раз он и составил 0,8. Остаток у нас 2,2. Это тот доступный объем, который может быть выделен на новую строку для нового исполнителя. Допустим, мы хотим выделить 2,1. Операция выполнена. с учетом выполненных объемов модуля исполнения. Итак, снова основные моменты по расширению операции разделить строку по объему.